Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема Сегодняшний обзор по криптомонете призм проведу на сравнении двух далеко не безызвестных личностей на ютюбе. Это Вика Ютубная и Владимир Туров. И у меня к вам сразу же будет большая просьба. Напишите в комментариях под этим роликом, кто же все-таки прав, Ютубная или Туров. Кто более объективно раскрыл тему коина на блокчейне призм, и кто из этих двух обозревателей пользовался достоверными фактами из первых источников, а кто позаимствовал какой-то фуфел у других псевдоблогеров? Уверена, что после просмотра этого ролика до конца вы научитесь разбираться в блогерах и выбирать из всего хлама в интернете нужную и полезную для вас информацию. Итак, Вика ютубная, просто блогер. Канал раскручен, ну или накручен, тут уже вы сами решаете. Не удивлюсь, что Вика делает ролики, чтобы на них зарабатывать на ютубе, как и большинство ютуберов, и поэтому у нее горячие темы, пользующиеся спросом в поисковых системах таких как Google или Яндекс. Но на ее канале более чем 240 тысяч. Подписчиков и на этом обзоре о криптовалюте призм, обратите внимание, за год более чем 152 тысячи просмотров и более 1700 комментариев на сегодняшний день 5 декабря 2022 года. Очень круто! видимо всем очень нравится когда им вешают лапшу на уши далее Владимир Туров несколько каналов у Владимира Турова на ютубе и несколько сайтов свое агентство эксперт по налогам Российской Федерации на его знания и экспертизы ссылаются многие видные деятели такие например как Геннадий М который не нуждается в моей рекламе Туров конкретно вот в этом ролике сказал что технология Технология призм ничем не хуже технологии эфириума. Понимаете, что это означает? Кто же такой Владимир Викторович Туров? Заходим в Google и читаем. На сегодняшний день это один из лучших юристов России, который помогает бизнесменам, преуспевать, освобождая их от юридических проблем, снижая им налоги и делая их более свободными. Владелец и генеральный директор юридической компании Туров и партнеры, практикующий и ведущий специалист по налоговому планированию, а также построению индивидуальных налоговых схем и холдингов, оптимизации финансовых поток потоков. Ну, далее прочитайте сами, а сейчас прослушайте его отзыв о призме. По пирамидам я очень много подобен расследований делал, и что я решил сделать вот э, этот разбор полетов на примере призм. так коллеги, первое, на что бы я обратил ваше внимание, это, конечно же, доходность. Из того, что мне удалось изучить, в силу того, как устроена система, та доходность, которую они обещают, она, в принципе, возможна. Вот мое мнение. Что касается открытости функционирования всех этих данных в части, касающейся призмы, то вот у меня... Экспертный, так сказать, отчет человека, который этим занимается, профессионально, сколько тут страниц -то? 8, 16 страниц текста, он утверждает, что технически все, что в призме заявлено, реализовать возможно, и что технически призма под критерии финансовой пирамиды, и он их перечисляет все здесь, не подходит графики рисует, активность анализирует, и про капитализацию пишет, и про обороты, и про и графики роста рисует, и много-много-много всего на этих 16 страницах текста. С его точки зрения, с технической точки зрения, все, что призм заявляет, это возможно, но это с его точки зрения. Четвертое, на что рекомендую обратить ваше внимание, коллеги, это есть или нет регистрация юридического лица с реальными учредителями внимания,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 Вот, то есть свидетельство о регистрации некоммерческой организации тоже есть, свидетельство о регистрации в налоговых органах есть, все вот выписки из соответствующих фондов, многочисленные на русском и английском языке у меня тоже есть, то есть с этим все в порядке, коллеги, с этим реально все в порядке. Дальше, вот их устав, и уставы всегда надо э, про перепроверять и изучать тоже. Устав на русском и английском языке есть, и с этим тоже все в порядке, я это изучил. С точки зрения юридической, они как бы деятельность их легализована. Дальше. А зарегистрирована ли сама ПрИЗМ или не зарегистрирована? Вы знаете, в отличие от огромного количества криптовалют, ПрИЗМ как раз зарегистрирована Российской Федерацией. Регистрационный номер 201 866 25 96. это номер э, регистрации, номер свидетельства, дата регистрации 11 октября 2018 год, название программы для ЭВМ «Призм», и все-все-все-все, все вот тут, вот, язык программирования, короче, «Призм» зарегистрирована как электронная вот эта вот площадка, где все это можно вот создавать и продавать. То есть, коллеги, с точки зрения российского права, это четвертый пункт, официальная регистрация юридического лица в данном случае в качестве общественной организации существует. Следующее, на что рекомендую в таких случаях, коллеги, обращать ваше внимание, это наличие или отсутствие разрешительной документации по 259 закону или любому другому закону. У призмы это тоже есть, вот что самое интересное. В связи с регистрацией я только что называл. Я, обратите внимание, коллеги, вот этот пункт, а кто стоит за призм, поставил на одно из последних мест. Меня все-таки интересовала больше техническая составляющая, понимаете? Техническая, юридическая составляющая. И с технической, юридической составляющей вроде все так неплохо. И может быть, эта крипта выстрелит. Вот она, вот, и сколько там, не знаю, пять лет не выстреливала, а тут, а вот тут вдруг вы, выстрелит. Такое возможно. По крайней мере, с технической точки зрения, то, что я вижу, такое возможно.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 В общем, просто следующий. Есть ли за это валюта будущее? Я никогда я вчера говорил, я никогда не провожу исследования через интернет. Меня не сильно интересует, что кто пишет в интернете, кто что говорит. Меня интересует внутренности того или иного проекта. Я никогда не делаю выводы отрицательного толка до тех пор, пока я не пообщался с создателем и не позадавал ему сотни вопросов. Но быстро и по порядку. Первое. Почему я считаю, что в будущем, криптовалюты будут признаваться, может быть, тот же биток, некоторыми государствами в качестве официального средства платежа, просто чтобы тупо выжить, чтобы стабилизировать свою финансовую систему. И все. На второй вопрос отвечаю. Я действительно вывернул матку наизнанку с юридической точки зрения призму. Я там не нашел юридических нарушений. Я не являюсь техническим специалистом в этой области, но исследую эту тему. Задавая вопросы создателю, это не тот человек, которого вы видите в интернете, тот человек с отрицательным пиаром имевший отношение к ЛНР, ДНР там и так далее, он не является создателем Призм. Создатель Призм проживает в Польше, он ко мне прилетал, мы с ним общались. Я ему пообещал, что я не буду никак высказываться на эту тему. Там сейчас идут определенные процессы, которые должны будут закончиться очень хорошо, пиар резко поменяется, но я лично пришел к выводу, что сама модель техническая у Призм точно не хуже, чем у... Надеюсь, вы обратили внимание, рассматривая этот ролик, какие личности сидят в зале рядом с Туровым. Ну и, конечно же, сделали свои выводы. А теперь, кто же такая ютубная, молоденькая, симпатичная девочка э, с неполными знаниями о криптовалютном мире? Уже в самом описании под этим роликом она пишет «Призм, криптовалюта, кавычках, понимаете, которую создал основатель МММ в Индии Алексей Муратов». Но ну, только что прослушав ролик Турова, вы, конечно же, понимаете. Что, во-первых, Муратов не создавал криптомонету призм, и тем более в Индии. Муратов основатель этой монеты. И говорит он на форумах о том, что именно за этой технологией Proof of Stake, как у призм, и будет будущее. Когда меня попросили сделать обзор о призм в 2017 году, да, мне пришлось досконально изучить белую книгу о призм. Ну, чтобы хотя бы владеть хоть какой-то информацией. Именно эта книга сподвигла меня не копаться в грязном белье Муратова и Майорова. Я села на поезд... И поехала в 2018 году в Москву-Сити на криптовыставку, где с докладом о призм выступал Алексей Валентинович Мурат. Вот это вот лично мой отснятый материал в Москву сити Поэтому советую посмотреть этот ролик всем, и особенно тем, кто собирается делать отзыв о призм. Мне хотелось лично познакомиться с основателем этой монеты, чтобы у меня была своя личная и достоверная информация, из первых уст, понимаете? Итак, мы выяснили, что Муратов не является создателем монеты призм. Это первый прокол YouTube, который рассказывает не о технологии блокчейн, а о о сайте Рой-клуба. Рой-клуб, как мы с вами знаем, от слова «совсем» никак не относится к криптомонете призм. Ну, это если бы, например, приписали к скоманувшейся недавно компании Финика, что их Доронин является создателем криптомонеты «Биткоин», потому что он обещал своим вкладчикам увеличить эти криптомонеты от 10 до 45% в месяц. Ну, понимаете, да? Это второй прокол Вики. Это называется «непрофессиональный подход» к обзору. Ведь, чтобы оценить вкус шоколадки, нужно ее не только понюхать, но и откусить кусочек. Понимаете, да? Не имея своего личного кошелька в призм, вы не сделаете достоверный обзор. Так ведь можно и потерять свою репутацию на YouTube. И третий прокол вики – это ролики якобы с призмачами, которые неизвестно, кто сделал. Понимаете? Ну, неизвестно, кто сделал. Действительно ли призмачи освещают свои кошельки на телефоне. Может, это заказное что-то? Ведь никто же не выступил, не сказал, я призмач, вот я освещаю, вот батюшка его зовут там-то, мы в такой-то церкви. Но ведь сразу же видно, что какой-то подвох, провокация какая-то. Считаю, что эти кадры нельзя смешивать и приклеивать как ярлык к уникальной технологии Proof of Stake в криптомонете призм. Представляю, как больно Смотреть разработчикам этой монеты Такие обзоры Они сделали технологию А эту технологию судят не по начинке, а по чужой обертке дешевой конфетки. Разработчики не виноваты что в том, что кто-то сделал эти ролики. Понимаете? И четвертый прокол Вики в том, что она где-то нашла реферальные ссылки у призм аж до 88 уровня. Понимаете? Викуля, у призм нету реферальной ссылки. А есть только одна единственная ссылка для создания кошелька. И находится она вот тут, на гитхабе. Если хотите создать себе кошелек, заходите на GitHub и устанавливаете призму Core у себя на своем компьютере, либо скачиваете кошелек себе на телефон, на смартфон или на iOS и пользуетесь кошельком. Вот вы, Вика, говорите, что вам предложили немалую сумму за положительный отзыв о призме. Вот интересно, кто это у нас такой богатый призмач, разбрасывается и такими немалыми деньгами, я бы сказала. И я уверена что если такие предложения вам и поступали, то уж точно не от разработчиков криптомонеты «Призм». Разработчики такие предложения не рассылают, тем более на почту. Они встречаются лично с людьми, которые им действительно сделают какую-то пользу, объясняют им саму технологию, показывают документацию. Поэтому не нужно из себя корчить приму «Ютубовика», если у вас нет такого пакета документов, как у Турова. Понимаете? Ссылки на полные ролики Турова и Ютубной я выложу под этим видео. Всем приятного просмотра. Считаю, что если человек не может отличить компанию или проект от настоящего призм-коры или биткоин-коры, и вообще не понимает значение слова «блокчейн» или «нода», он не может себя считать экспертом в области криптографии, и поэтому он ищет, вот где сидел Муратов или как там ша шаманил Джугарда. Верьте настоящим экспертам, которые ищут для вас достоверную информацию, встречаются с создателями блокчейна призм, проверяют их документацию, а не тем блогерам, которые зарабатывают на ваших просмотрах. Им наплевать, что они говорят в своих роликах. Это их хлеб, понимаете? Ну а я поздравляю с наступившим новым 2022 годом и с наступающим Рождеством. Всем желаю счастья, здоровья, удачи, веры и терпения. призмаче. все у нас будет хорошо. Нужно четко только знать. Самое главное в призм, это то, что призм никогда не соскамится. Да, упал курс, это не страшно. Пока вы не продали монеты, вы не в убытке. Потому что монеты призм лежат на ваших личных кошельках. Они а в доверительном управлении у какого-нибудь Доронина или Марата Амировича Мамбаева. Второе. Цифровые деньги нельзя конфисковать. Понимаете? Их нельзя обложить налогами, их нельзя запретить, нельзя подделать, нельзя изменить в блокчейне их количество. Не уменьшить, не увеличить, понимаете? Они не сгорают и не теряются. Ну, если, конечно, вы и сами не потеряете свою парольную фразу к вашему кошельку. Вникните в то, что если вы продаете монеты призм, то продаете их не на бирже основателя или разработчика криптомонеты призм, как в Амир Капитале, а вы совершаете обмен на сторонних биржах, не имеющих никакого отношения к блокчейну призм. И монеты с вашего кошелька, благодаря независимой бирже, переходят с личного кошелька с вашего на личный кошелек того, кто купил у вас эти монеты. У чистой монеты призм от создателей нет никаких реферальных ссылок, нет никаких реферальных начислений. А вы пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Кто же все-таки прав, ютюбная или туров? На этом у меня все. Всем удачи. С вами была Валентина Синема 2. Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и написать комментарий.